жизненные ЗАГОНЫ Так, переключил песню, можно убрать телефон в карман. А если охранник магазина смотрел на камеру и увидел лишь тот момент, когда я что-то убираю в карман? Он же подумает, что я вор. Да нет, я ничего не воровал, мне бояться нечего. О нет, в кармане жвачка, которую я купил еще вчера, но распечатать не успел. И как я это докажу? и чек теперь превратился в какую-то труху. Хм, теперь он похож на маску из фильма Крик. Прикольно. <связь> так, не об этом. Меня точно сдадут в полицию. А ведь в этот магазин ходят все мои знакомые. Так, ну надо показать, что я не мелкий воришка. А могу позволить себе купить все, что захочу? Натуральный морковный сок за 300 рублей? Почему бы нет? Яблочный сыр? Никогда себе не позволял? Черная вода? А громких рыб у вас тут случайно нет? <и> Возьму овсяное молоко. Съем овсяные печеньки. Послушаю Татьяну Овсиенко. М -м -м, недостаток средств на карте. Ну за что мне это все? А вот у меня еще одна история, она же Сергей Пименов заходит в бар и такой говорит официант Только этого не хватало, я начал рассказывать историю и меня начали слушать слишком мало людей Это же история для всех, а не для него одного да и он это прекрасно знает. Тем более это вообще какой-то левый парень, которого я вижу впервые. Он же слушает меня только из-за того, чтобы влиться в компанию. И ему просто из вежливости нужно делать вид, что он меня поддерживает. Просто ждет, когда я закончу рассказывать свою дурацкую историю, чтобы закончить акт вежливости и начать нормально веселиться. А, он повернулся в другую сторону? С ума сойти. И слушать ли мне другого парня, который перехватил все внимание с меня и начал рассказывать свою веселую историю. А вдруг все увидят, что меня просто никто не стал дослушивать? Я буду еще большим лохом. Эх, буду как побитый и униженный смотреть. Иногда делать вид, как будто мне тоже смешно. Нет, я не могу так просто сдаться. Я должен вернуть все внимание на меня. Плачу за всех. О, хорошо, хорош! Так у меня не прикладывается, у меня оставляется можно, как бы Нет, нет, ребята, не надо, я такой же, как и вы. Не надо, я такой же, как вы. Все будет нормально. Фуф, ну и денек. Пойду прогуляюсь. Блин, оставил телефон в офисе. А что, если мне сейчас придет сообщение от любовницы? Привет, любимый. Когда в следующий раз будем изменять твоей девушке? И все будут думать, Ах, вот он какой на самом деле. Бррр, но у меня нет любовницы. Или мама отправила неловкое сообщение? Надо срочно забрать телефон с собой. Фух, репутация спасена. Или нет? А что если они подумают, что я резко залетел в кабинет, забрал телефон и пошел с ним в туалет? Ох, моя репутация порушена. О нет, огромная очередь. Мои нервы на пределе. Пусть только что-то пойдет не так. Я не понял, он что хочет нагло пробиться вперед? Сейчас я такой отвлекусь на телефон и все? Он уже стоит впереди, как ни в чем не бывало. А пока непонятно, на место его еще ставить нельзя. Он вроде бы не обогнал, а сказать, чтобы он встал сзади, я не могу. Вдруг он слишком конфликтный? А, кто последний? И что он молчит? Он что уже себя последним не считает? Стоит в наушниках, делает вид, что ничего не слышит, ничего не видит? За нами будете? Теперь я его еще и к себе приравнял. Я сейчас отойду, если что скажете, что я за вами. Отлично. Теперь мне еще держать в голове информацию, как выглядит этот мужчина. И каждый раз, когда будут спрашивать, кто последний, отвечать, что вот за этим парнем есть мужчина. Он в шарфике, с усами, в очках. В общем, неважно. Блин, я тут один буду за вас отдуваться, я не пойму. А знаешь что? Я тебе и шанса не дам. Жизненные законы.